Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня я хотел бы поговорить о двух моментах. О глупости, глупости поступков, большой человеческой глупости, так как я утверждаю, что все, что делают люди, есть большая человеческая глупость. И еще один момент – это с правильным видением, да, вообще с правильным взглядом, с правильным смотрением, вот, ну, думанием о чем-либо. Просто я заметил, общаясь с людьми, что как бы та парадигма, в которой я мыслю, людям недоступна, они в ней, ну, у них нет опыта в этой парадигме мыслить. И то, что для меня очевидно, для людей не очевидно, соответственно, нет понимания. Ну а если нет понимания, как бы смысл общения пропадает, да? Вот. Поэтому ну, если я хочу все же для людей что-то вот донести, чтобы они меня поняли, вот. ну попытаться это сделать хотя бы, да, то мне нужно свою, скажем, парадигму, что ли, подстроить, чтобы точки соприкосновения какие-то были. Вот. Ну, давайте начнем с того, что правильно и неправильно смотреть. Смотрите, возможно, кто-то из вас знает, что такое вот рисунки, которые за счет узоров определенных сделаны. То есть, когда мы просто на них смотрим, мы видим просто узор. А когда мы смотрим немножко за рисунок, то мы видим в нем скрытую голографическую картинку. Так вот, смотрите, просто на него смотреть, ну мы же правильно смотрим, нас так научили это смотреть правильно, но мы не видим узора этого голографического. То есть получается, мы смотрим неправильно. Когда мы смотрим за рисунок, то чтобы увидеть голографическую картинку, мы смотрим правильно. Вот, в общем-то, и все правильное, и неправильное в этом отношении. И то, и другое правильно. Но человек, который умеет смотреть и так, и так, да, вот, то он видит как бы скрытый узор, а который может только смотреть на сам рисунок, да, а за рисунок посмотреть не может, но ну, его не научили, он не понимает, как это. Вот, то он, соответственно, в этом отношении ограничен. Ограничен. Вот Он смотрит неправильно в этом отношении. Ведь он же не видит рисунок скрытый. Вот так. Вот в чем, в принципе, может быть правильность и неправильность. То есть она такая условная в этом отношении. Поэтому, чтобы как бы, понимать человека, в какой парадигме он мыслит, то, соответственно, нужно немножко смотреть за, да? Немножко за. То есть когда мы вот эту его парадигму понимаем, мы ход мысли его как бы обретает ну, глубину, что ли, вот эту определенную. Теперь О глупости вот. Смотрите Просто некоторые делают вид Ой, вид, говорю Делают вывод, что если человек Совершает, ну, на их взгляд Глупые поступки, то он глуп То есть разумный человек Как бы получается, глупых поступков Не совершает Но Я здесь не вижу никакой связи да, как бы, да, Тем более логики Какой-то ну, для меня Одно из другого здесь не вытекает от слова «совсем». Вот. Ну, давайте рассмотрим. А, смотрите, вот у нас у многих есть родственники, да, которые, скажем, имеют пагубные привычки – алкоголь или наркотики. Ну, нам бы хотелось, чтобы они бросили употреблять алкоголь или наркотики. Вот мы понимаем, что это разрушает их организм как бы нам нам больно на них смотреть да? вот. и что мы видим в подавляющем большинстве статистически вот. что эти люди ну вот мы пытаемся их изменить, с ними говорить как-то да, повлиять на них но нам показывает практика, да, что в большинстве случаев вот, люди эти не завязывают ни с наркотиками, ни с алкоголем Продолжают себя разрушать Ну и в общем-то умирают, погибают За редким исключением И исключение лишь подтверждает правило да, Что большинство людей Именно так и заканчивает В общем-то свои дни Именно не избавляясь от таких своих погубных привычек, пристрастий вот. Но скажите Вот когда человек Он понимает Что он скорее всего не изменит своего родственника да, Что он не может на него повлиять ну, как он может повлиять? Ну, быстрее его привязать, что ли, вот так, да? Вот. Хотя есть, наверное, и такие практики, вот. что он не может его делать. И вот разумно, да, ну, наверное, бросить, не совершать эти глупости. Вот он же понимает, что он совершает глупость, что он не изменит своего родственника, что это глупо. И, наверное, разумно оставить эти попытки, да? Ну, ты же разумен, оставь эти попытки. Не пытайся изменить своего родственника, чтобы ну, объяснить ему, что он э, пагубно ведет себя, что его привычки пагубны, что они разрушают его организм, что это не есть хорошо, что его качество жизни будет иное, более полное без этих пагубных пристрастий, что это поводок, который его ограничивает степень степенью свободы. И вот э, разумный человек-то понимает, но вот стоит ли быть таким вот разумным да, и оставить эти попытки? Вот как вы считаете? Для некоторых, наверное, да. Для некоторых, наверное, да. Стоит оставить. Но большинство людей эти попытки не оставляют. Большинство людей все же продолжают, продолжают все-таки как-то влиять, ну, попытаться повлиять на родственников и попросить их все-таки вот эти свои привычки погодные в общем-то бросить, оставить. Вот. Именно вот об этой глупости я и говорю Я понимаю, что я не могу Изменить людей Не могу Я не могу на многое повлиять Я не могу их заставить делать то, не делать этого да? вот. Потому что ну, я вижу последствия Некоторых их поступков Не всех, но некоторых вижу да? Но я не оставляю этих попыток Я, да, я в этом отношении поступаю глупо я не разумен в этом отношении. Вы разумны, я нет. Вот и все, что я хочу сказать в этом отношении. И, соответственно, глуп ли я? Ну, судя вот по людям, которые говорят, что если человек совершает глупые поступки, то он глуп, то, наверное, да, я глуп в этом. Если вот в этой парадигме мыслить. Ну, а если мыслить в той парадигме, как я смотрю, да, вот совершая те или иные действия, поступки, Но из разумных ли побуждений или нет, ну вот решать вам. Вот. Поэтому теперь, что касается большой человеческой глупости, почему я говорю, что все, что делают люди, есть большая человеческая глупость? Это элемент втягивания, понимаете? Я считаю, что если вы во что-то втянулись, если вы не можете остановиться и сделать шаг назад, да, что-либо вообще оставить и уйти. Вот вы в это втянулись уже. То есть вы ограничены в своей свободе выбора, вы уже как бы не, не видите другие выборы. Вы не можете посмотреть ни вправо, ни влево. Втягивание, понимаете, это элемент втягивания. То есть вот человек, когда он все, что он делает, совершает глупость, потому что он в это все втягивается. А раз ты втянулся, ну, все, все, ты себя ограничил, ты уже не видишь ни вправо, ни влево, ты втянулся в это. Но это как, знаете, не знаю, насколько корректный будет пример, да, но вот вы идете, да, там, в болотах или в зыбучих песках, увидите, что вас засасывает, но вы продолжаете упорно двигаться вперед, да, что вас засасывает, вы начинаете дергаться там, да, усугублять свое положение, Вместо того, чтобы подуматься и подумать, а что нужно сделать, чтобы вот в это втягивание не произошло, чтобы из этого болота-то выбраться. Что нужно сделать? Mm. То есть, я к чему говорю? Вы можете вольны делать, в принципе, все, что угодно, все, что вам нравится. Но вы должны четко осознавать, ну как должны, никому вы не должны, конечно, да? Вот. Но все же я думаю, что нужно, скажем так, наверное. Ну, мне нужно, не знаю, вам, может, не нужно. Осознавать тот, тот момент, что вы всегда можете развернуться и уйти. Всегда. Чем бы вы ни занимались, всегда можете развернуться и уйти. Вот если вы этого сделать не можете, вы втянулись, ну, задумайтесь тогда вот об этом, задумайтесь. А чем вы, собственно, занимаетесь, что вы делаете? Не втянулись ли вы туда, если вы других выборов для себя не видели. Ухлопать жизнь на что-то одно, как бы, ну не знаю. Так себе, скажем так, выбор, да? Ухлопать жизнь на что-то одно. Но кому-то может это нравится. Вот моя парадигма, вот что я хотел объяснить. Я не говорю, что это хорошо или плохо, просто я вот говорю. Я могу смотреть на рисунок. Могу смотреть за рисунок и видеть голографическую картинку. Кто-то этого не может, ну, значит, мои некоторые решения и действия будут для них выглядеть вот, глупыми. Ну, я это не отрицаю, я же говорю, вот моя глупость человеческая, именно потому что я понимаю, осознаю, что я не изменю человека, да, не могу повлиять. Но мне хотелось бы, чтобы потом погодно эти пристрастия, скажем, ну, свои оставил. Если вы считаете, что не стоит этого делать, ну, это ваше решение, да, оно такое разумное. Ну, вот, видите, такое, такое ваше решение, такая ваша парадигма. Надеюсь, что объяснил. Если нет, значит, в дальнейшем можем попробовать развернуть эту дискуссию, эту тему более подробно. До этого, друзья, стоп. До следующего видео лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Пока!